Здравствуйте, камрады! Вот, собственно, это здание, в котором располагалось в прошлом столетии магазин постоваров, обувь продавали. В этом магазине мы собираемся покопать. Да, уже копнули, еще будем копать там. Наверх бы забраться, да? Да, но ну там все, видишь, все палилось. Вот наш скромный лаз, как приходится нам шастать. Мы тем временем приступили ко второй части марлизонского балета. Фонарик поярче теперь хоть можно увидеть, разглядеть получше все. Хотя, конечно, к концу наших трудов он вероятнее всего сядет опять, как и предыдущий. Ладно, очень много здесь сырости. Рядом речка, все сюда вытягивает. У нас тут мини-бар образовался. Без него скучно жить. Что начнем? Приступим. Металлоискатель даже не мыли. Ну, четкий звук, не потерять выток тебе. Да, монетка. Здесь монетка. Питак, наверное. Питак походу, да. Ну не видно. Непонятно, что за пятак. Какого года. Скорее всего, латун. Да, может очиститься. Пойдем сюда. Ну, Непонятно, какой год нам надо вытирать. Перчатки. Перчатки вы сами видите. 1900... Работа не для слабонервных. 1946 год. Одна копейка. Ну, Латуневый. Снимаю верхний слой. Прозвонил, здесь сигнал есть. Хороший сигнал. Монетный. Закорясь, монетка. Тут вход. Тут трикотаж. <с> Тут бар. Скорее всего, позднее, пять латунь. Да, нет, это пятак по размеру. Что-то такое тяжелое, кстати, очень. Какая-то такая штука. Бляха. Это не ругательство, если. Непонятно. Смотри, кип... опа. Ты посмотри. Внимательно. Не просто так упала. Внимательно. Вот это да. Слушай. Вот, Сетка упала, да? Да, поднял. Смотрите, ребята, монета даже. Обалдеть. Так, кто-то говорил об убитых монетах. Так вот тебе не убитая. Ого, себе землю когда рыл, ее сковырнул откуда снизу. Сейчас посмотрим, какой год. А год, кстати, ребята. Вообще прикольно. 1954 год. Монетка, ребята, еще одна. 10 копеек. 1961 год. Уже третья монет такая. Монетка еще одна. Тут уже покрупнее будет. 15 копеек. 1961 год. Прям целую коллекцию наберем шестьдесят 61 годов. ну Надо куда-то другое место ходить Да? Надо в другую сторону копать. Может даже эту балку поднять. Да, монетка вот. СССР. Угу. А, сорок 1946 год. 10 копеек. Классная монета. Огочку нашли. Ну, Думаю, монетка сначала. Ну, не сам популярная, такую мы уже находили. Еще два ну, монета, да? В грязи. Вот она. Копейка опять убитая. Ну, так, здесь под доской начать ближе к прилавку. О, слушай, смотри, монетка. Нифига себе. Сверху лежит. Обалдеть. блин, вот, Круто. Интересно, что 10 копеек. Опять же какой-нибудь 61 год. Да, 61 год. Вот, ребята, сверху лежало. 10 копеек, 1961 год. Прикол. Почему-то 61 год года очень много монет попадается. В этот раз. Да, и 15 копеек где 1961 год. Но, думаю, здесь, наверное, доску... Дело обнаружим. Думаю, поднять сейчас и копать здесь. ты нас не замуруешь тут? Yeah, Щитовик опять. Yeah. Вот щитовики yeah. почему-то бьют совсем по-дурацки. В земле пока лежат, ни за что не поймешь, что монета. Да, вообще сигнал некопаемый. Не 1961 год, 15 опять копеек. Опять 61 -й. Да. Кладзары лишили здесь 61 -го года. Еще одна монета, ребята. Еще одна. 1940-ой. Прикольно. Какая-то копейка такая. Ну такое да. пятачок вот тут и тут сигнал у меня еще опа и тут пятачок походу два пятачка один 56 -го другого года другой 57 го Ты записываешь что ли ну да ну, щитовик пишу, не записал а гадость какой-то записал да, да. но Запиш... это я в своем репертуаре 6 щитовик где Так он, он там уже в коробочке ну, вот щитовичок да. только что выкупили даже не, не этот вот вот Что там уходит? Копаем вот тут под линолеум, блин, под линолеум монет много уходит. Там под прилавком сейчас вода, невозможно работать. Весной подсохнет, как ближе к лету. Вот, и будем там вот так все обкапывать, все вытаскивать. Да. Так. Что, уходить? Давайте. Где то там? Что у тебя там? Показывай. Линолеум весь сняли. В эту сторону. Отсюда монет хорошие идут. Сейчас. Хорошенький. Да, две копейки. 1940 год. Монета. Раз. И еще вот тут еще даже. Тоже еще копейка. 52 одна монета. Другая монета. 55. -й. А щитовичок. 19. Угу, да, десятка. 38 восьмой год. Пять щитовик. Обсмотреть какой тот год. здесь копеек 46-й год. Ну как они, не щитовики называются вообще, конечно. Угу. Рамочинки. Рамочники. тут не видно год вообще Ой происходит. всех сейчас будем ванил в комментах Ладно ребята спасибо что вы нас смотрели ну, Если вам понравилось сами понимаете что -то. а мы пошли спать ну, ну нафиг А что тебе будет сниться Сегодня магазин Я за тобой как всегда хвостиком Итак, дорогие друзья, вот какие монетки мы смогли найти. Э -э монета самая ранняя датируемая нами была выкопана 30-го года. Пятачки. Вот эти два пятачка я уже почистил. Но еще с ними надо работать. Монетки 61 -го года. 20 15 копеек, 10 копеек. Аж 4 штуки даже. Тоже пробовал почистить их. Ну, Как-то очень мобильная такая коррозия. Двушки, конечно, очень съедены. Это вообще монеты убитые. Не знаю, смысла, наверное, нет вообще. В их чистке никакого. Ну, копеечки, прям даже вряд идут. Интересно получается. А это рамочники. Я, я же прошу извинения. Заранее мы их там щитовиками называли. Конечно же, это монеты рамочники. Это уже вычищенные монеты. Они были в красном налете. Мы их уже вычистили. Напомним, шурф мы делали там где-то метр на метр, порядка 60 монет мы оттуда выкопали. Дальше продолжать шурф не стали. Во-первых, холодно уже. Во-вторых, рядом с озером находится, с водохранилищем этот магазин. И начинаешь копать, сразу же вода выступает. Всем спасибо за внимание. Дальше будет, я думаю, интересней.